Здравствуйте, дорогие подписчики канала Сочи ЕДВ. Сейчас мы с вами посмотрим самую дешевую квартиру в центральном Сочи, в 500 метрах от моря, со своей закрытой территорией, многоэтажном доме. И еще раз обращу ваше внимание, что это именно квартира с идеальными документами подходит ипотеке, включая самый сложный для ипотеков банк ВТБ. Начинаем со двора. Вот въезд. Здесь растет такая пальма. Спортивная площадка. Собственники объезжают сюда по звонку. Никто чужой в этот двор заехать не может. Озеленение. Также есть у нас паркинг. вот такая вот красота у нас во дворе если мы пойдем прямо мы видим лестницу которая выведет нас там, буквально 50 метров к центральному въезду в санаторий русь администрации президента итак мы входим в квартиру это у нас прихожка здесь с половиной квадратных метров Пальма, шкафы, зеркальные строительные шкафы, мебель вся остается, два санузла под ключ, это гостевой санузел с душевой кабиной, туалетом раковины, этот санузел побольше, с гидромассажем. выполнен в таких вот цветах серых вот у нас вид в окно кровать правда без матраса но красоту за деньги не купишь 15 половиной метров эта комната плюс бельевой шкаф или одежный шкаф 3 и 1 десятых метра но в Сочи это сказали бы. Вы здесь можете сделать кухню или детскую. А здесь просто хранилище для одежды. Идем дальше. Так, давайте сначала посмотрим жилую площадь. Еще одна изолированная комната. 13,3 метра. Вот, чтобы вы понимали, Лестница пользуется только эта квартира. Здесь не будет никто ходить, никто вам в заглядывать не будет. Это полноценный первый этаж по документам. Нет цоколь. Еще расскажу. Статус квартира. Вторая комната 17,2 метра. Целых три световые точки. Вот это вот полисадник, зона барбекю, что хотите, как называйте, пользоваться будете только вы. Вот у нас такая лустро. Здесь очень тепло. Центральное отопление. Вишенка на торте. То, что нравится женщинам. Да и не только женщинам, если честно, мне тоже это очень нравится. Вот это у нас кухня. Ну, можно плясать здесь. Здесь можно плясать. Устраивать балы. Немножко недоделано, но это мелочи по сравнению со стоимостью объекта. Сплит-система, освещение. все это продается в такой комплектации сейчас мы выйдем и посмотрим проход как мы спускаемся из общего двора в этот наш закуточек который напомню стоит всего 17 миллионов за 120 метров и плюс вот здесь вот вы можете хоть помидоры сажать. Никто не претендует на ваши. Вот эта лестница идет в две квартиры, которые Сочи ЮДВ на данный момент продает. А по сочинским расценкам отдает, бесплатно отрывает сердце. Мы думаем, может быть, скинуться всем коллективом и выкупить себе под офис. Вот мы поднимаемся стоянки машин вот нашу квартиру не видно не видно вот она внизу закрыта зеленью вот там видно лестницу это выход в 50 метрах к маршруту четвертую четвертому и седьмому и центральному выходу санатория беларусь Семь минут вниз, и мы на лучшем пляже города Сочи, Альбатрос. Здесь 15 минут крайне медленным шагом, с пивком, шашлыками детьми, до пляжа Альбатрос, который имеет голубой флаг, охрану полицейскую, причем охрана там круглогодичная, так как по соседству у нас Владимир Владимирович имеет свойство отдыхать. Ему там очень нравится Ну, как, Так же как и мне Потому что я тоже живу в этой локации Великолепный комплекс Это квартирник Это нежилое помещение По локации Что еще можно рассказать Средняя стоимость Квадратного метра В этой локации Около 350 тысяч за квадратный метр Вы сами можете разделить 17 миллионов на 120 а также посмотреть у нас здесь проходит ипотека что не в каждом комплексе далеко не в каждом комплексе по такой цене проходит как правило за такие деньги продают только что-то с проблемными документами здесь же документы у нас в идеале вы можете купить эту квартиру а также сейчас я вам покажу квартиру соседнюю которая можно совместить если у вас большая семья то вы можете получить 240 метров за 34 миллиона причем от Сочи ЮДВ вы еще получите скидку при покупке двух квартир мы можем скинуть вам миллион рублей то есть 33 миллиона вы получите 240 квадратных метров со статусом квартиры в пятистах метрах от Владимира владимировича в 100 метрах от санатория руси беларусь вот показываю вам вторую квартиру вы можете выбирать из этих двух метраж и планировка абсолютно одинаковые здесь я свет еще не включил вот сейчас я включаю свет смотрим ремонт то есть все здесь абсолютно то же самое но здесь у нас, видите, посветлее немножко получается дизайн. Вот. Очень неплохая вот эта вот душевая конструкция. Не дешевая абсолютно. То есть ремонт делается для себя. Не на продажу. Так. Это ванна. Ванна с гидромассажем. Тоже не самый дешевый вариант. Туалет. Здесь не сделано освещение и раковина не поставлена. Но если учесть стоимость этого объекта, ну, сами понимаете. 17 миллионов 120, 120 квадратных метров. Зеленушка. Пруд. Этот пруд будет рано или поздно доделают. Это дельфинарий. Дельфинарий, он входит в новый город-план. Скорее всего, здесь также сделают дельфинарий. Здесь не будет стоять 25-этажный дом, потому что геология не позволяет. Да и просто план развития города не позволяет. А вот красивый дельфинарий или какой-то пруд здесь будет однозначно. комаров кстати, нет. Даже гамбузия не живет в этом пруду. Почему-то. Вот кладовка. Абсолютно зеркальная квартира, той, которую мы с вами сейчас посмотрели, только в светлых тонах, более светлые. Обратите внимание. Детская выполнена также. Еще одна спальня, тоже три световые точки. Вот здесь она выходит на парковку немножко напруд вот здесь такая вот конструкция в виде самолета ну и так полюбившаяся мне кухня вызывает конечно эти размеры у меня восторг ну реально классно что говорить Вот такая вот кухня всех тонах Ну все, все абсолютно то же самое, даже диваны такие же, столики такие же, все такое же, одинаковое. Уникальнейшее предложение, я с, с такими ценами сталкивался только 3 или 4 года назад за метраж. Сейчас мы еще раз выйдем на улицу, посмотрим Полисадник. Если вы покупаете обе эти квартиры, вы получаете этот полисадник. Ну, конечно, не в собственность, но посадить цветочки или что-то там вполне реально. Потому что больше здесь никто ходить не будет. Вот такая вот красота, лепота. Вот он этот пруд. Никаких дорог, зелень, вода, солнце здесь э, в первой половине. То есть мы сейчас смотрим на эскалатор, или как там он правильно называется, который должен был возить на пляж Радуги. Но он идет под снос, потому что санаторий Резент не договорился с собственниками пляжа. И обслуживание слишком дорогое поэтому эта конструкция будет убираться и ничто вам не закроет вид на солнышко в первой половине дня вот примерно вот там оно встает и в сторону моря идет поэтому у нас здесь получается солнечная сторона так господа ипотечники господа которые хотят получить практически площадь э, коттеджа в центре Сочи, это реальный центр Сочи, ну что еще раз повторю, резиденция риф которая находится здесь в семистах метрах, стоит порядка двух с половиной трех миллионов рублей за квадратный метр, а локация та же самая. Вот допустим вот все вот жилые помещение, которое вот напротив стоит примерно от 350 400 за метр квадратный апартаменты в этой локации стоит 500 550 за квадратный метр если сданный дом если вот с ремонтом потому что в сочи очень любимая тема сдавать без ремонта а эти квартиры требуют минимальных вложений сейчас у нас несколько риэлторов продают свои квартиры чтобы купить Потому ну, что реально интересное предложение покупайте продавайте свои заводы парохода и переезжайте к нам в сочи у каждой квартиры есть свой индивидуальный газовый котел вот они со своей вытяжкой хорошие дорогие железные двери с двумя замками Вот второй котел индивидуальный. Газовые счетчики, естественно, тоже отдельные. Хорошие пластиковые окна. И по вопросу безопасности. Сюда крайне тяжело залезть. То есть мало того, что закрытый двор, здесь еще и забор идет. А с той стороны мы вообще никак не влезем. Ну, если мы не обладаем навыками скалолазания, конечно. Безусловно, профессионал может залезть куда угодно. А так здесь тихо, спокойно, зелено, светло, тепло и не кусают мухи. Эти бананы в скорости вырастут. И здесь будет зеленушка опять вот такая вот красота за минимальные деньги. 17 миллионов 120 метров или 33 миллиона 240 метров. Ипотека проходит любого банка. Статус квартира, никакие жилые помещения, не нежилые помещения. Это именно квартира в центре Сочи за 17 миллионов рублей. Спасибо за внимание.